Ah, ah, ah, ah. Иди ты! Старость проклятая Хе, он великий царь я вчера пролетал там городом, там нужны львы! Нет, нет! Ни Не за что! Святая неволя лучше голодной воли! Жизнь вот что превыше всего! Нет, свобода, она дороже! Подумай! Ты, миленький царь зверей, Жизнь выше свободы! Жизнь выше свободы! Подумай! За парку требуются львы хе <смех> хе Проходи, кто следующий! Можно мы пройдем? Радишите, э -э -э. Вас... Проходи. Я досел. Это я. Помните. Проходи. Спасибо. Кто это? Этот пес похож на льва! Мы тоже не хуже бов. Мы тоже можем рычать, как они. А -а -а. Подними зеркало выше. Выше. Я тоже хочу гриву. Вкусное мороженое. Очень. А -а -а. Дайте пройти. Приходят всякие из пустыни. Мы тут с самого раннего утра, этот а без очереди. Но ведь нужны львы, а не собаки. Мы рачивьих уже вас понял. Да-да, мы львы. Мы тоже умеем царственно взирать на мир, да? Так что не лезь куда не надо, а так. Лев. Я карликовый лев. Самая редкая порода, самая дорогая. Неужели? Да. Следующий. Проходи, проходи. А ты кто? Я африканский лев, прямо из пустыни. Что-то ты не похож на льва из пустыни, не похож. А мы уже набрали, теперь нам нужны королевские пудели, видишь объявление? А я есть пудель, царский супер-пудель В самом пудель, Гав, гав, гав! Гигант! Проходи какие нынче собаки пошли, прям как львы. Какой Эй, Пудель, а ну, полай нам, полай, Пудель, ну. У кого есть конфеты? У меня яблоко. У меня яблоко. У меня есть яблоко. У меня есть яблоко. У меня есть яблоко. У меня есть тебе У меня есть яблоко. У яблоко. яблоко. У меня есть яблоко. Не Может покуришь? Позвольте мне. Хай! Он такой паршивый пес. Да? Я лев, а не пес. Я царь зверей. Здравствуй, воля! Здравствуй, моя родная пустыня! Пустыня! Пустыня!